Салют, друзья, из Харькова. Последняя неделя в Харькове. Скоро мы уедем в Турцию. Таким образом продолжим наше учение. Все больше и больше я получаю разочарование от наших земляков, молодых людей, женщин и даже подростков о том, что у них рак. И это очень депрессирует. Особенно женский рак. Практически рак был еще известен как излечивать в 20-х годах прошлого столетия. Но они держали все в секрете. Потому что рак выгодно лечить ортодоксальным методом. Тут такой заработок, что ну, ни один бизнес не может сравниться с бизнесом здоровья. То есть такую гуманную профессию врачевания превратили в бездушный бизнес. И на этом делаются триллионы долларов. Вот я, значит, вам расскажу, где, сколько берут. Значит, в Мексике за одну инъекцию берут 2000 долларов. Life цел терапия. В месяц, когда я работал там, это, значит, в 80-е годы, в месяц где-то было 30 тысяч долларов. 30 тысяч долларов. Сейчас, наверное, удвоилось или утроилось. Мексика – это мека по альтернативной медицине. Это международные клиники, которые строятся разными учеными, врачами. Из Австрии, из Германии, из Америки, из Канады, из Англии. Потому что, к сожалению, там больше всего свободы по альтернативной медицине. Там меньше денег я вам привожу пример значит в германии берут за приблизительно за месяц 200 250 тысяч долларов в турции берут около 150 тысяч долларов в израиле берут 250 триста тысяч долларов это обследование и все включая представляете значит в Израиле так же лечит как и в Америке в Америке берут полмиллиона и больше долларов и люди умирают как мухи Спрашивается: зачем такое лечение если наперед уже знаешь что ты умрешь и все равно мировое мировая такая вера, все, весь мир говорит об одном и том же. Химия, радиация и хирургия. Как в Библии написано, что весь мир лежит во зле. И дружба с миром, дружба с миром есть война против Бога. И таким образом, друзья, я хочу завершить том, что есть надежда в Баку самые низкие цены в мире. 6 тысяч долларов за месяц. Подумайте, и мы с вами поговорим. Можете позвонить сами. Там наиболее комбинированные методы, которые дают прекрасный результат, и никто еще не умер от рака за три года.